И всем здравствуйте, друзья! Вы на канале Азейчих Сталк. Сегодня немного о хозяйстве. Что у нас имеется, что строили. Вот у нас есть индоутки. Есть куры. Это бройлер один остался. Куры Ламон Браун. Сегодня я гусей этих валил. Уток. Индоуток. Сейчас примерно покажу. Что у нас тут происходит с ними вот так вот висит стекает только только голову отрубил <клёх> вот утки тут ой утки куры тут у нас шкуру труд прямо на забое сейчас покажу что сделал вторая интересного если вы смотрели посмотрите что изменилось э, что, запрыгивай давай Хочет, что ли. вот такой вот выгул сейчас зайдем в сарай посмотрим что у нас здесь сеточки вот такие вот И вот у нас новобранцы мелкие подрастают это бройлеры двухнедельные уже или трех даже трех наверное все таки вот такие вот у нас курочки Бурку проводим сарай, мелкая сидит уже Насесть, на сесть, на спят. Вот сегодня сделал вот такую вот клеть. Не знаю, вот как брудер переделать ее, наверное, стоит. Лампу внутрь поставил, специально обогрел. Вот так вот, ребят, расположен сарай, который я с каждым разом усовершенствую, совершенствую, усовершенствую. усовершенствую вот вытяжку мы вот такую вот сделали с трубы с канализационной стиле по вот так вот все выглядит курочки гуляют вот ребят если вас интересует хозяйство подписывайтесь на канал но здесь не только хозяйство еще и сталк проходит лазью по заброшкам исследую в общем как то так Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.